Здравствуйте, меня зовут Зарима, я на пенсии. Научиться создавать видеоролики меня интересовало очень давно. Сначала просто для себя, но потом уже к моему «хочу» потихонечку, но уверенно, начала добавлять э, «нужно» и пришло к тому, что я просто должна это уметь делать. Я очень давно, уже брожу по интернету, была подписана на нескольких проектах, да и сейчас также в новом проекте, и где бы я ни была, Нужна реклама, продвижение, презентация проводить. Ну и век это нужно осваивать и уметь все. Поэтому я прошла обучение в коуч группе создать свое первое видео у Надежды Бердовой. Узнала о ее обучение в скайпе от девочек. И ни капельки не жалею о том, что решила учиться. Я столько узнала, столько мы узнали и сколько еще программ и уроков получили в подарок. Она научила не только создавать видеоролики, но как это все оформить в Ютубе и как вести сам Ютуб канал. Я так рада всему этому и благодарна Надежде за ее уроки. Всем, кто также пожелает постигать азы науки создания видео, я буду рекомендовать идти учиться к Надежде Бедовой. Рекомендую каждому.